И я не знаю, что со мной тогда случилось, ходила, как, как лишенная на него смотрела. Вот понимаю, он мне нужен, он мне нужен и все. Я ничего с этим делать не могу. Потом встречаться с ним начала. Я даже знать не знала, что я ему тоже нравилась. Это чувство как сказать, крылатости, какого-то счастья было, вот то, что он рядом, мне этого хватало. Веселый, разговорчивый, общительный. И потом, когда начались какие-то конфликты, все прощал многое, что думал, это пройдет. Молодость стала бурная, так скажем. Моя сестра, вот, допустим, у нее два высших образования, но у меня бухгалтер, а я вот так вот, хотя бы в одной семье росли мы. А как-то вот так получилось, что все уже начали колоться. Я даже не курила, что-то не все, давай-давай-давай. Я бы, ну, нафиг-нафиг. Ну, в общем, все равно я поставилась, ну, и все, я там понеслась, Шерри дали. Я вот этот переворот, видимо, я пропустила в нем. Я вижу, что это другой человек, это вообще непонятно. И, и не знаю вот этого человека, который вот пришел. Как стало все дальше хуже и хуже, и он стал меня бить. Первый раз это было как бы случайно, что он перепил, просил прощения. сначала плакал, жаловаться было некому. Но последний раз он сбил меня в день рождения, мне мои 39 лет. Двое суток из дома не выпускал у меня. Лицо синяком было. У меня внутри вот Вика она вся перекрутилась Ночь на дворе. Я едва вышла, чуть под машину не попала. Мужик видит меня, трясет. Я говорю, кто так? И все. И... сын сказал, мама не прощай его. Записали заявление. Сын пошел как свидетель. И он уже был совершеннолетний. Я его единственное спросила, ты говорю, не боишься? Он говорит, я нет. По концовке докололся. Это... Мне Это... было, например, 16 лет. И... А... И я на тюрьму поднимаюсь еще даже, ну, десятница. Вот, вот вообще, вот такие были соки вообще. Вот. И вот из-за этого, вот из этих 90-х годов я вот такая стала, потому что я на РПТ разговаривала. А вот когда я Ольгу еще родила, я даже не поняла. Ну что, родила я, родила маме, сказать, подарила, и все. Натуре святая вот девочка вот она у меня. Она мне ни разу не сказала там, мама какая-то или что-то, ни разу не рыкнула на меня, ничего. Всегда только мамочка, мамочка. Она у меня шестой класс, топит на одни пятерки, она по олимпиадам ездит. Он сменил личинку в морях, И мы вообще не смогли попасть в квартиру. Мы два месяца ходили вокруг квартиры. не ни участковый, никто ничего не мог сделать. Сказали, он имеет там право. Я лезла в интернет, смотрела, есть тенок, хорошие отзывы там, да, помогают, как бы. Ложу в интернет, звоню им. Номер нашла, звоню. Да, может, объясняю ей ситуацию, что мне жить негде. Я с двумя детьми практически на улице, у меня хозяин дома, короче, где мальчик с отцом работает, выгоняет на улицу. Я так взорвалась, что охота была целовать ее, что я не на улице буду. Я перепугалась просто, что сейчас откажут. и я реально пойду у детей, у меня уже была мысля, и опять в эту опеку, я опять. Я понимаю, что я просто тогда детей не вижу больше. Мы могли написать заявление в мировой суд. Мы определили право пользования квартирой. Это просто панический страх. Я на самом деле его боюсь. что человеку ничего не стоит ударить. Они мне действительно такую вообще дали надежду. Прямо с роддома забрали. Они мне принесли... Чего одеть? Они мне в дом все принесли, все необходимое. Лариса Владимировна мне дает на обои, мы там делаем, такой небольшой ремонт. А она мне покупает швейную машинку, я на дому начинаю шить. В этом у меня потенциал есть, вот честно говорю. Я любила его мужика. Ну, когда с глазами полный бескос свой день рождения, посмотрел на этот высокий потолок и большую комнату и сказал, она не стоит моей жизни, Я не буду из-за нее жить с ним» что-то щелкнули. У меня с детства была мечта о большой семье, где много детей, где я счастлива. там муж хороший.